Эй, привет всем! Сейчас мы посмотрим новый ролик Хомы! КВ6 против Электромонстра. Поехали! Привет! Поехали! Хомы такой работоспособный? Робосп... Продуктивный. Он в субботу выложил серию, сегодня и вроде даже в пятницу. Да еще в Новый год, наверное, будет. Ну. А, так убили этого инкубаторного. А там же куча их всех проснулась. Сейчас все будет? Подожди, что сейчас будет? Нас если будет бой против второго инкубаторного. Может быть куча сразу? Хотя нет, знаешь, электромонстр. ну там Название же... электромонстр. Вот он вообще. То есть какой интеллект него О, класс! Он ему эту пушку приварил, удобно. А который а За ним следят. Пушку инкубаторную. Оптики. Тревога, тревога. Нет, старт, пуск. А -а -а. Освободить, вот видишь, инкубатор на второго отпускает. Это особого электромонстр. Это электромонстр, который еще будет сражаться с ним. Он похож на кого рыцаря, мне кажется, какой-то такой, да? Реально похож на рыцаря. знаете как какой-то такой батарея. Ну он же Трансформатор, мне кажется, сзади у него целый. Да Не видишь какие? Катки интересные, как будто ножки. Он даже на какой-то луноход немного похож. Такой модернизированный. Луноход на колесиках ездит. Ну да, а тут как гусеница. Как ну, гусеница. Ну да. Опа. Электричество появилось. Ну, ну, придется драться. Да, они даже не продвинулись ни капельки. Знаешь, как начнется как лабиринт смерти, короче. Одного убил, забрал себе пушку, сейчас этого убьет, заберет себе пушку. Ну, а чё удобно. Сейчас будет способность электричеством. А, вот, видишь его, как удобно. У него ножки для устойчивости, Прикольно. Слушай, вот с ножками мне нравится тема. Вот я все тоже забрала с танком. Да не знаю, особо сути. О, ну-ка. Нормально. Неплохо, неплохо. Удобно. У этого нет такого оружия. Но у него есть электричество. Ну давай, стрельни электричеством, покажи нам. На что ты способен. то что, пока он так стреляет на Пока не используется Ну когда просто стреляет. А, О, да, он сдает, это пушку. Чего я понял, ничего себе. Мышка стреляет даже электричество мигает. Можно просто работает электричество, пока я не видела выстрела электричеством. Ну давай, пора, пора, ну, пора показать свою силу. Ну, давай. Ну это, ага, все, теперь надо, да. Он, о, он у него ворует тоже электричество, Смотри. смотрел Он все вокруг, видим присасывает. Любое электричество. И, и... А стреляет обычным выстрелом? Нет, электри... электрический. Видишь вокруг электрические волны. Типа просто как-то усилил Выстрелил и ты Он там. сломал ему пушку. Ну да, нормально. Энергия. А это просто свалил что ли? Ну ты трусишка. Да нет, он просто поехал искать оборудование. Трансформатор помощь Помощь нибудь Просто сейчас включи свет, типа все электричество отрубит и все. У него вроде бы батарея. Ну да, у него свое электричество. Или, или или или как это работает? быстро если он выключится. А, -а, -а у него разрядилась батарея. Так быстро. Ну, он прям как наша камера. На резервное питание перешел. Очень маленькая емкость. Да, явно Sony делали. класс. Пробил прям. А я просто поехал бы прошла его вот тут и все. Слышишь? Ну да. Типа сам разрядиться и все. О а чем? Ну, нормально. Разрядиться, а потом на просто его добил, и... Ой, добил да, и забрал электрическую пушку. А сейчас не сам сядет, да, еще. Надо подождать чуть, чуть ой А перевернуться он не может. Он же свои шкафки спрятал. Да. Теперь на ножках статичный. Все, а он еще и сбил, ему батарейку это ну ч ⁇ давайте мне способность это свет включился сразу автоматически удобненько кто-то что следит какой-то главный злодей из за ним главный видишь? говнюк да главный гад Глав... главный главный главнюк вот видишь такой и такой так выпусти следующего ну, кажется, он так и будет выпускать, да. да а да. этот будет себе специальность брать. А посмотрим, сейчас... а вот мы посмотрим. Это копия лабиринта смерти. Ты думаешь? Да. Ну, я не знаю. Посмотрим, как пойдет. Тут же видишь, в лабиринте смерти, как бы получал способности из-за медальона, а тут, получается, ему мастер помогает. А здесь, да, с ним малыш, который такой типа: Так, ты его убиваешь? Если что-нибудь классное оборудование. берем из него, видите? Ну смотри, в чем отличие. В лабиринте смерти там же рандомно появлялись пушки какие-то, да, урата. Ну, то есть просто как... А тут он может выбрать, какую пушку, куда ее присобачить. То есть, в принципе, это удобнее. Да, да. ну сути да. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, что-то будет по-другому как-то. Может быть. Если вам понравился ролик, следите за обновлениями. Ждем следующий. Пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.